Знаете ли вы, в чем отличие флага от знамени? Знамя – это полотнище, на котором с огромной тщательностью искусной рукой нарисованы, напечатаны или вышиты эмблемы или надписи. Крепится оно непосредственно к древку. Каждое знамя уникально, его создают лишь в единственном экземпляре. Флаги же, напротив, массовое изделие. Их производят в большом количестве, чтобы в случае надобности заменить точно такими же. Полотнище флага бывает четырехугольным, реже трехугольным, чаще всего многоцветным. На нем также может быть изображен государственный герб или символ какой-либо организации. Мы изготавливаем и просто рекламные флаги, например, флаги с надписями «Открыто» или «Добро пожаловать». Флаги крепятся к древку или их поднимают на флагштоках. Загляните к нам флаги мирового класса. Заказывайте круглосуточно на нашем сайте www.flag.ru